Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале ⁇ Багейм ⁇ с вами. Как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня мы продолжаем прохождение Киберпауки 2077. Начинаем. Если твой чай заварился, а плюшки уже готовы, мы начинаем. Hey, uh, Порхаем как бабочки, жарим как орлы. Это моя... Это мое корыто? Это моя тачка? Вы серьезно? Это моя машина? Давай. Нет <соединяющие> а, Мне журнал Задание, короче, хочу Второстепенное задание, пройти кровь Уровень угрозы высокий Уровень угрозы средний Так, давай вот это пройдем Вот, давай, короче, вот эти средние Потом вот на высокий сходим Будем Ты там драться М -м -м -м. Я так и так Сменить вид век. Меня Во, заедание. вот так намаз, Выйти, включить. Да ладно. Отставить, короче. Вот так хорош. Ой-ой-ой-ой-ой. Выдан ордер. Услова. Да ладно, пацаны, я же... Случайно. Тут физики никакой нет. Защи какой-то бред. Все, я уезжаю. Я, я скрываюсь. Я скрываюсь с места преступления, пацаны. Никому не говорите об этом. Нет! А -а -а! Мрази! Так, здесь что? Одностороннее движение? О, я нашел дорогу, нормас. О, погодь там что-то моргает, мерцает. Выйти, F. Сейчас припар припаркую тачку и пойду глянуть, что тут такое. В смысле? А! На! Разбито корыто? А! Отставить, отставить! Икс! Иксик нажмем! Иксик мы нажмем! А, понимаю! Чёрт, а че? За что? Да я тебе в лицо выстрелил, алло! Меня убили, получается, чече. Не, я сейчас их развалю. Я их развалю, говорю тебе. Просто, ну, еще не адаптировался к этой всей э, истории с драками, короче. О! А где мое оружие? Альт! Альт! Я вытащить оружие хочу! Альт! А в смысле, куда у меня все пропало? У меня все оружие куда-то делось Да, мойки. В смысле, ну? Снаряга, почему у меня а, все развалилось? Необычное культовое оружие, конечно, мы поставим Обратно а Сюда мы поставим вот эту вот Двуствольную пушку Почему сбрасывается? А -а -а -а -а -а. Да кого ты будешь трогать-то, зай? Все, вам, пацаны, сейчас не жить Так, а мне опять наваливают. Только мне уже с другой стороны наваливают. Чё за херня? Ч ⁇ за аниме? Пацаны. Подготовка, чтобы быстро применить гранату в бою, Приместите ее в ячейку боевых... Так, снаряжение. Так, понял. Хорошо. Хорош, минус уши Больно. Больно, да? Больно, бля А больше ничего? Так, оружие с рикошетящими пулями Стандартное оружие позволяет выбирать направление рикошета Если у вас станут баллистический сопре... сопроцессор, имплант и генератор траектории для импланток кероси, модификация Хорош а... Где, где, где там еще, я помню, что-то было Сейчас я вот так быстренько, короче, холь снес. Хорош, хорош, хорош. Где, где, где? А -а -а -а. Я вырезал, пацаны, вырезал. Ой, я, я, я, яй! Нормально, чиня. Хорош, справился с задачей. Так, пушки собрал, все забрал, короче. Здесь я что могу байк украсть, получается, да? Так, так, так. Электромагнитное оружие позволяет накапливать энергию для усиления выстрелов, который пробивает э, незначительные преграды. Ага, хорошо, я понял. Так, здесь, короче, мусорка. Некоторые э, действия идут на пользу вашей репутации. Улучшайте репутацию, чтобы повысить свой авторитет. В преступном мире не и открыть новые возможности. Это по мне, это по вкусу. Такое буду делать. Взять все, взять все. Так, прочитать сообщение. Весь товар разошелся, прикинь, у меня скоро бабло. Так, так, так, Е. Понял. Хорошо. А тебе гад! Голову сплешь. За такое. Так, а подождите, как? Журнал. А... Вот это, да? Я выбирал. Все, кореш, я... Ой. Кулачины. Можно выбрать просто кулачины? Сест. Добро вознаграждается. Подождите, пока снимут оцепление. А, -а, -а, -а, а где таймер? Оцепление. Не понял, короче, ну типа хорошо, открытый мир, все такое Да ну, в смысле, в смысле, в смысле Вы погибли, критическое повреждение системы, что? -о -о -о -о? Ну сейчас пойдем тогда заново, короче, что-нибудь сделаем В этой игре, наверное, надо часто сохраняться, да? Контрольных точек здесь не так много, как хотелось бы, конечно же. Так, что мы здесь всех развалили, да? Здесь автосохранение произошло у нас. Так, попробуем. Да что ж ты будешь делать? А, посмотрим настройки управления. А, так, чувствительность нет. Нет, вид нет. А, интерфейс. Привязка клавиш, короче, переключение фары, поставить наручный тормоз. Так, так, так. Интерфейс выбрать. Так, предыдущее. Перемотать назад, сменить слой, перейти в режим анализа, начать просмотр. Сначала выйти, приблизиться, дали, двигаться вперед, переместить, двигаться, так, ускориться, выбрать оружие, выбрать оружие, кулаки, выстрелить, прицелиться. Быстрая атака, перезарядить, применить, расходить, зажать, взять телефон, открыть уведомления, пропустить диалог, войти в фоторежим, применить расходный предмет, просканировать, рас зажать, применить боевое устройство, выбрать предыдущий предмет, предыдущий. Так, ускориться, затормозить, провернуть камеру. -прым -прым -прым. Не нашел. Очень хотел, но не нашел, к сожалению Журнал, в принципе, журнал на G, наверное Йока Давай Брали ствол Так Сожалею о своем поступке, родные Давай, тормозить. Кто? Кто? Кто? За что? За что? За что? Тут и не разгонишься-то особо. Тут погонять-то негде, короче. Просто проблема в том, что машина очень тяжело управляет. Она какая-то вафельная тачка. Ну, реально говорю. Пока не попробуешь, не поймешь. Но она... Такое управление кальное. Смотри. Просто вообще ноль. Новая зона Кабуки Я выхожу из тачки иду кромсать. Пойдем-ка <coughs> Полицейский разворот Эффектно, согласись Припарковались, вышли с тачки Короче, вот сейчас там развалим а, уродов Ой Опасная зона, разбой Criminals... Так, система наведения умного оружия будет работать лучше, если вы отключитесь к нему через смарт-линк, чтобы установить его обратить к своему риперу. Хорош! А, Хорошо, хорошо, хорошо! Как, как, как? Подожди, я же бил! Я бил Какое... Загрузка контрольной точки. Я же его бил, я драл его как дрянь! Драл, наказывал, короче, мачете Зачем я этот катану достал? Не понял Не понял сейчас, что произошло За шо? За что осудили меня? Угу. Ну, короче, привыкать еще э, Нам достаточно много Привыкать Так, э, угрозы средние, короче Уровень угрозы средний, пойдем Садимся в тачку свою Предмет у меня Оп, тайник это ничего-то есть? Ну ладно, пока у нас э, все хорошо. Смотри, смотри, смотри физика какая, кайф же нет. Сейчас, короче, я завалю вот этого полудурка. Смотри. Обожаю тупые, NPC, тупая игра, блин, все по кайфу, по, по канонам. Не, мразь, ты пошел ты вон. А чё, еще, что такое? Так, тут на, направо. Смотри, и она не едет дальше, просто я не знаю, тут какая-то, ну, машина со странным приводом. Так, здесь припаркуемся. Выйдем. Сейчас, короче, здесь перепрыгиваем. Попробуем обойти тихоря Так, в тихаря обходим. Опа. Понимаю. Убили нахер. Так. Кто нас может обнаружить? Кто нас может увидеть? Я надеюсь, ты действительно тупой. НПС. <связывая> Хорош. Ой, я понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял. Скрылись! Хорош! Саня, боец. Что это такое? Последователь для добычи данных извлекается небольшое количество евро-долларов. Короче, извлекается умеренное количество евро-долларов, извлекается большое количество. А, понял, хорошо. Один С. БД БД Установлено И один с Тут такого нету Хорош, наверное что-то хорошее я сделал На, бах Уничтожил Давай, Глис, давай, не мучи себя Ой, они жесткие. Ой. Я обратно. До дома, до мам, до хаты, до, до мамы и таты. Домой. Ой-ой-ой. Отмени. Поменяй оружие. Хилимся, пацаны. Фу, минус голова. Еще один. Еще один где? Не бачу. Вижу Ощущаю присутствие врага Короткоствол, хорош Поднимаем всякие припасы а, Что-то мы берем, короче Это могли вообще разбить, получается, да? Ну, они, оно бы взорвалось, нахрен Хорош, мне нравятся эти все замуты Так, все, взяли, короче, этого тоже а, взяли, взяли, взяли Здесь что-то взяли, короче, здесь тоже что-то взяли Получается в тачке Все, да Здесь хавчик Здесь у друга а, тоже что-то было Здесь припасы е -е, так Мы вообще нормальные парни с вами а, Все, эту точку мы а, Полностью Исчерпали, так скажем, да И двигаемся дальше Двигаемся дальше, все Пушку убери Фух, хорош, оказывается, все не так... Это моя? Это моя тачка? А как это произошло, никто не скажет мне. Я пешаря пойду. Я сейчас просто тупо бегу. Никто мне ничего не сделает. Так, я же там выйду, короче, куда-нибудь. Надеюсь. Так, в Night City много мест, где установлены терминалы После активации вы можете, сможете быстро перемещаться между ними О, хорош, это удобно, кстати Такая система удобная Архивный диалог Отвлечение врагов Так, я подключаюсь к рынку, рынку. короче, что-то мы нашли а здесь что Забрать Так, запрос, короче, какой-то Забираем, значит, погнали Тоже что-то забираем Как много тут всего можно лутать Забирать, а надо ли оно нам Вот это уже другой вопрос Так, все Можно Бибику вызвать сюда Где моя тачка Новая зона где? О, шмара, мразь. Даже такое, возможно, кайфовая игра. Это же классно. Типа ты такой втык получил. Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмил. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе... Но кому-то же надо выполнять это задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю В любом случае, инфа в письме И Инфа в письме? Реджина, короче, прочитать сообщение, Нейтрализация там Все, хорошо, я понял Хочу разобраться вот с этим, что это такое Батончики всякие Ммм, вкуснота так, ну здесь 125 тоже заперто. Здесь, короче, не пройти. Тачку вызываем. Давай ко мне. Мы знакомы? Пацаны, пока нет, но скоро я войду в вашу индустрию а, драк непутевых. Где моя тачка? Хотя мне, наверное, здесь тачка не поможет. Все, двигаемся в правильном направлении Там, короче, у нас побочная миссия есть Да И вот благодаря нашему э, Компасу, карте, мини-карте Мы сейчас выдвигаемся именно туда Куда нам нужно прийти Чтобы что? Чтобы доделать наше задание Которое у нас есть Открываем, заходим, изучаем О, Здравствуйте Она сказала что-то забрать у вас Ты вид, да? Она просила отдать тебе демона Должен работать О. на всех деках третьего поколения. У меня мелитеховская пара Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Конечно, братан. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или под программу. Я бы попробовала на твоем месте. 1500, ой, как все дорого, что такое редкие компоненты для скриптов, необычные Зари... а, Заражение скрипт, тип скрипта боевой, вот этот мой, да? А, обнаружу врагов и устройства, которые подключены к локальной сети, длительно 21 секунда, время отправки 1 секунда Одна затрата памяти Забрал Забрал, блин Ну хорошо, все, да, снаряжение, да. Ваша кибер кибердек вмещает ограниченное число скриптов. Но вы можете в любое время заменять установые скрипты. На новые, чтобы это сделать, откройте меню снаряжение. Снаряжение. Отменю митификации. Выберите ящейку в кибердеке. В снаряжении. Кибердека. Кибердека. Вот. Так, чтобы установить скрипт на кибердеку, нужно найти и выбрать ее так Выберите, за... Выберите скрипт «Запрос» и он появится в ячейке кибердеки в левой части вашего экрана Хорошо, кибердека, замыкание, так, э, вот Используется, замыкание, запрос Чего? Бросить, выбрать, замыкание, скрипт, память, так, 0, 0 Перезагрузка оптики. А, импланты цели временно лишая ее зрения. Хорош. Так, а вот это обнаруживает врагов и устройства, которые подключены к локальной сети. А, электрический урон наносит урон врагу, эффективен против роботов, дронов, машины врагов с слабым местом. Хорошо. Понимаю. Так. Что это такое? Включить не выполнено. Здесь что у нас происходит? А, отправить демона запрос. Все, понял. Запрос. Вращает клоканье сети врага, раскрывает подключенных к ней. Так, все, понял. Запустить. Ага. Uh -huh. uh, подключиться к точке доступа через личный порт и взломать uh, ее. Uh -huh. Давай. <coughs> Заценим. 1С55. Не понял. Выберите код, навигация, справка, закрыть. Выйти из программы, подключиться снова Не понял, как это работает на самом деле Типа, последовательно для отправки скриптов 1С А, понял, 1С55 пять. А, не понял Подожди, снова то же самое, короче, говно Так, подключаемся, Один. Здесь мы не можем пуститься понимаешь? Справка, навигация, так, влево-вправо, вверх-вниз 1С, короче, это единственный 1С, который мы можем вызвать Выбрать А55 как? Вот как оно взламывается, я понял Так, выйти из программы Хорош, плюс еще бабло, да? Встретиться с рипером, пока не нужно Задание выполнено, цифровой бонус, отлично а, Мы нажимаем G, у нас еще одна есть Заказы, высокий уровень угрозы, а, добро вознаграждается, да? Так, давай, короче, пойдем, пойдем встретиться с рипером там вот это вот все. Так, малыха, в сторону, заперто. Здесь спускаемся, здесь выходим на главную улицу, вызываем мою тачку. Ну а иначе просто, ну никак, я без тачки не могу, 30-28 метров от вас. Не, ну, тачка тут, конечно, тоже, да? Еще та малыха. Ездит неправильно, нифига. Open. Open, но я войти не могу, да? Понимаю. Ну, такого опасного, короче. А... Такого опасного, чувачка, как я. Крайне опасно впускать куда-либо... Нет, тогда сюда не будем, короче, заходить а, Это что? А, понял Место назначение можем выбрать А можно, короче, вот так выбер... Чтобы попасть в точку быстрого перемещения Найдите на нее и нажмите левую кнопку мыши Здорово Мне нужно вот сюда, значит, можно вот сюда тэпнуться Кайф? Согласись, кайф Точность стрельбы можно повысить с помощью навыков, способностей и киберимплантов Во время передвижения точность стрельбы... Все, прошло, прошло, прошло, прошло Так, все, сейчас быстренько добегаем Встречаемся с Ривером Пацаны, я вас скинуть можно, не? Эй, осторожнее! Ха-ха, <laughs> ну сори, бро Пойдем, встречаемся с Ривером Ага, ага. Не понял. С рипером встретиться. А где рипер то Рэ, ты едешь, нет? А, все, едет, едет, извиняюсь. Я не знал. Куда нам надо в услуги? Вход? Куда? Мы уже все, поехали еще? Нет, не поехали. Вход? На вход, что ли? Какие-то потасовочки, уже все происходит, что-то такое, но ну. Знаешь, игра такая запутанная, короче Ходи куда угодно, что-то делай там, короче Непонятное Давай, давай Давай, давай, давай Ну, в принципе, и хорошо, и по кайфу Пускай так и будет, как бы Кайфово еще. Так, мы бежим Бежим уже очень долго Очень долго не можем добежать никак Пацанов расталкиваем здесь всех Короче, здесь все нежные очень Чуть что им не нравится, сразу начинают, короче, катать а, Заявы всякие 70 метров нам до нашего Оп Место назначения Здесь нам нужно будет спуститься В какой-то подвал, да? А, ну, понял Осторожней! А как? А, я понял. Разово и не разово. Нож для сыра просто у пацанов подкрал, короче, прикинь. Крав. Нет, так, заходим. А что здесь? И вы надеетесь, что те, кто продал механизм, глаза удержатся от искушения и не станут подглядывать камеры окружают нас везде они есть и внутри вас наши радости горести вся наша жизнь спектакль если бы кто реально наблюдал за мной уже охотились бы все копы и банды найти а если ты лишь пешка в их руках вдруг ты невольно исполняешь их приказы и что? но кто они спросите вы? кто следит за нами? А Понятно отвечу, Понятно. Привет, Привет. Хорошо, я как раз его ищу Можно найти его где-нибудь? Вики, привет Популярная, но опасная процедура Ее могут проводить только квалифицированные специалисты Которые а, называют риперами В Найт-Сити есть несколько клиник риперов Где можно приобрести и установить импланты Выберите нужный протез из списка И откройте для себя новые возможности как твои риперские дела? Рад тебя видеть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 Его зовут Декстер Дышон. А, Знаю, он. Из... По смерти. Нечего черт Рассказать, растешь. Типа того, что-то не так, Вик? Давай с ним повнимательнее. Я слышал кое-что про этого Декса. Он только с виду, спокойный дядя. Мне так, я хочу набор, прокачаться, взрослых, однозначно прокачаюсь, короче. Я хочу прокачать оптику и поставить захват. Да ладно. Неужели? Наконец-то. Конечно, братан, Вит, ты чего, братика Кто получает работу от Декса Дэшона, тот переходит в высшую лику. Старая техника не потеряет. Давай, котиво. А, само собой. <premier> ты молодец. Только аванса он тебе не дал, да? Pain. Pain. Я заплачу, когда И выполню ну, Димми, заказ. Я тебе все верну. С процентами, как всегда. Последний раз, слышишь? Да, конечно, братик О чем речь? А что ты сделал? Давай в кресло Садись, расслабляйся Сажусь. Оп, Что это за дела такие были? Что он делает? Как эта процедура проходит? О, mm -hmm. Лучшее, что у меня есть И как раз для такого случая он сейчас мне глаз достанет, да? Смотри, реально глаз. Подключайся. А, давай, давай. Подключиться. Подключаемся. Ты давай выбирай, а я пока посмотрю, что там с тобой. Давай, я сейчас выберу Киберимпланты это механические протезы, заменяющие части вашего тела Они наделяют вас особыми способностями Которые помогают вести бой эффективнее и выживать в опасных условиях В 2077 году установка импланта стала рутинной процедурой Но она по-прежнему требует хирургического вмешательства Ее могут проводить только специалисты Хорошо Оптическая система, ладони, доступные предметы Один. А что это? Баллистический субпроцессор, повышает вероятность рикошета при стрельбе из стандартного оружия. Связывает так. Берем. Да. Взяли. Взяли. Так. Это слишком что? Это слишком круто, что ли, для меня или что? Оптическая система. Глаз. Кироси, версия 1. Так. Предметы-то доступны, но у меня ничего, у меня бабла не хватает ни на что. Остается меньше 15%. А, выпускает разряд тока, наносящий урон равный 20% запаса здоровья выбранного врага. А, продлевает злом протокола на 100%. А, что у нас еще есть? Скелет. Скелет можно прокач... увеличивать грузоподъемность на 20%. А, пользуется этим предметом, когда показатель сила будет равен. Так, увеличивает запас здоровья на 30%. Нервная система. А, такой у нас не хватает бабла, конечно же, кожа а, Кожа увеличивает показатель брони на 20, да? Давай возьмем пока вот так, хорошо же <как> Согласись Кровеносная система, Может, что у нас кровеносной системы? когда меньше 15 здоровья выпускает разряд тока Ну, давай возьмем, типа и все, и уйдем, короче, бабла нет Бабла просто, ну нет Лобная доля, что у нас с лобной долей? о э, восполнении памяти кибердейки. О, ничего себе Так, ладно, все в принципе, да? Получается Первый тип <coughs> не самый плохой сканер Он показывает данные на роговице глаза Ну а бонусом создает помехи для внешних Короче, объясню по-простому Если тебя засечет камера, лицо будет смазано Но учти, тело все равно будет видно и идеально во как. Вот это подойдет. Как раз коннектится с Кирошей. Во как! Мы проапгрейдили себя чуть-чуть. Нужно Вы выставить из... нам все модули, короче, поставить. Отлично. Можем работать. А это не все? Давай клади свою руку, игрок высшей лиги. А. -а, -а. Как сам. -то? А у тебя что? Что нового у доктора Виктора? Ну, если честно. Все как всегда. Я когда-то... А потом... А... Так, понял. Промо... Перемотка. Перемотка была сейчас. Произведена перемотка. Вот Ребята, так. если кто-то не понял, Помоги. короче, пере... перемотали чутка. Ну что, сейчас обезболим и можно резать. Говорит, руку клади, смотри. Конечно, конечно, чувствую. Ничего не чувствую. Все как всегда. Ты меня каждый раз спрашиваешь. Как будто сегодня Блин, Такая ломаная иначе. игра кайф. Да все будет нормально. Стой, да, мне там, кажется, конечно, у меня нет другие. Помогите! Пролеча, но мне нет откуда знать. Я ж просто доктор. Вот именно. Выглядишь ты кайфово, доктор. Сейчас док. будет темно, не пугайся. Ну, теперь давай проверяй, как работает магия. Я тебя подключаю. Поначалу может быть неудобно, но там. Знаешь, помехи, туманы или там, размытость Так Ну как тебе? Все в порядке? Да охренительно Да охренительно Кайф так, просканировав человека с помощью оптического кибер вы сможете узнать у нем много полезного. насколько он силен, какое оружие предпочитает и принадлежит ли он какой-то группе. Опытному Нетросканеру также доступен список скриптов, которые можно применить против этого человека. Устойчивость к огню. И протекст. Этот сканер синхронизируется с мозгом. И будет считывать твои намерения. Прошлый, по-моему, да, он ребил, Он помехами так делал. Через него у тебя будет доступ к файлам полиции. Если встретишь плохих парней, будешь знать, что они делали плохо. <coughs> Кайф. Теперь вам доступны сведения о людях за поимку или убийство, в которых назначено вознаграждение. Их, пом их поможет обнаружить ваш сканер. Полиция все равно э сдадите ли вы их или живыми, или мертвыми, поэтому их судьба зависит только от вас. Во как. Тебе понравится. Достань оружие. Ты должен увидеть счетчик патронов и новую мушку. Достать пистолет. Достаем свой ствол, парни. Достаем ствол, парни. А Там еще этот нейровирус С последней работы проверишь? Я уже проверил И удалил, когда оставил тебе имплант Заодно слегка почистил твой поясов Хорош, братик, брат, нормально, с душой сказал Это кайфово, бра Спасибо, Черт, Вик. Виктор Даже не знаю, что сказать Пообещай, что будешь это принимать Два нажатия сразу и еще два через час И что, что это? это? Мягкий стимулятор. Ускоряет нейротрансмиссию и устраняет часть побочных эффектов от адаптации импланты. Спасибо, Вик. <coughs> Спасибо еще раз, Вик. Я у тебя в долгу. Блин, какая кайфовая игра. Я бы, наверное, если бы я и есть не хотел... Покажи там всем. И всякие вот эти человеческие вещи... Я бы, наверное, рубился в нее ночь напролет. А, так Так, включаем, идем исследовать Ты где застрял, давай а, Я не застрял, братик, все нормально Все путем Я все еще здесь, просто я изучаю Отслеживать задание, вернуть долг Виктору Не, это мне отслеживать, добавлен новый контент так, Виктор Вектор. Давай, корпус. А? Кто побеждает? Эрнандес. Лет 20 назад этот слабак мыло, он уже давно бы на полу лежал. А теперь каждый. Так, выбираем, смотрим, короче. А, добро вознаграждать, добро вознаграждать. Подождать, пока снимут оцеп... а, цепление. Так, с процентами. Так, понимаю. Заказы, заказ девушка из Ламанчи. Высокий уровень сложности. Давай попробуем. Собака ставит себе защиту черепа А это газит есть? Давай попробуем пройти эту хрень Заказ, контракт, то есть бабки Попробуем а -а -а. вернуть бабки Найти Анну То, -а. что они зовут киберпространством На самом деле называется Так, новые контакты у нас появились а -а -а. Открыть сообщение Ага, ага, блин, да ну? Давай позвоним, Джеки Эй, ты чё? Ничего Так, выбрать место, куда нам нужно прилететь Нам нужно вот сюда, да? Мы по сути дела что? Можем войти вот сюда, да? Фух, киберпланты поставили Импланты на месте Импланты присутствуют, пожилые Умное оружие, снабжено системой наведения И бла-бла-бла Так, хорошо А мы? Вот моя тачка, хорош Спасибо Кайфую Это моя машина Обожаю, физика лучшая вообще Это 7 лет они игру, да, делали? 7 А, ну здесь я не могу ничего сделать Я не могу туда пройти еще К сожалению, конечно же Так Когда следующая поставка? Через 2 дня ты будешь? А вы чего хотели? Мы в Кабуке, а не в Норт-Волке. Много вы, кочевники, про Кабуки знаете. А че? А, здесь Давайте мне надо что-то где-то у кого-то узнать, да, получается? Роматизатор для запаха. 15% скинешь, возьму. Эх, эти люди называют да. кочевников грабить. Значит, мимо. Ладно. Ладно. А че, кто там? М -м -м. Кого да. мне здесь расспросить Привет. надо? Привет. Найти Анну. Папа, Лябел. Папа-дам, па -па -па папа не даст ни один... Нет, другой раз, девочка Видела ее где-нибудь? Возможно Ты коп? А, это ты? Нет Я нет А вот эта женщина, да Вот она, двуличная мразь Хочешь меня послушать? Плати я ничего за бесплатно не делаю. Нет. нет, какие у меня бабок как скажешь? нет? Возвращайся, если что. У меня нет таких бабок. Эй, Как скажешь? Возвращайся, если что. Так, с тобой что? Понимаю. Так, разыскивается в Найт Сити. Обвинение, уровень вознаграждения. Высокий, уязвимость. Так, банда тигриной когти. Коготь вымогатель, да? Взлом. Не, не смогу взломать. Не смогу убить по-любому. Ой, убираем. Так, мне нужно найти кого-то, пацаны. Подсказывайте. Тебе скучно? А ебар, вот это ты, это Пацаны. Привет. Привет. Пацаны. Да подскажите, чё кого? Ты ее знаешь? Нет. Ты даже не посмотрел. Ни к чему. Я ее не знаю. Вот ты здоровенный. Не часто встретишь Рипера с вот такой органической фигурой. Мозг функционирует лучше в связке с родной несинтетической мускулатурой. Мало кто это понимает. Заменишь конечно, хотя бы одну руку и сразу просядешь в плане рефлексов и общего тонуса. От имплантов больше вреда, чем пользы Не растеряй клиентов с такой рекламой. Ой-ой-ой. Да ну брось, клиенты да ну, это ч... дело всегда найдут. Да ну конечно, нам нужно найти кого-нибудь, кто подскажет. Может быть, мы тебя разговаривали, короче, и ты теперь знаешь. Нет. Ты даже не посмотрел. Мразь. Приятно было поболтать. Ты что есть, что есть. И все, езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Езди, езди. Я тебе не доверяю. Слишком это что? Продать. Может быть продадим чего-нибудь? Есть у нас что? А, мусор продаем. Продаем весь мусор. Так. А, все продаем. Продаем пепельницы. Вот это вот пластиночки. Так, так, так. А, максимум продаем. Здесь что у нас есть? Это перезагрузка оптики. Это что-то... Такое, что нам тоже это нужно нам все. Так, здесь шляпа нам не нужна, шлем тоже не нужен, очки не нужны. А, модный инфовизор, красная пелена из ламинированного стекла. Угу, понял. Так, а... вот это можно продать. Продаем, продаем, продаем. Обычку всю продаем. Подтвердить. По продаем, Про подтверждаем, используется, это все используется, короче, катана, так, здесь э -э пушки, пушки, какие-нибудь, короче, обычные пушки используются, так, это значит продаем, Денегу себе дохрена, да, значит, мы себе можем позволить дохрена, требуется дохрена ты уровень, да, получается, ну, оставим, оставим, обычку убираем, Пистолет убираем Пистолет убираем Пистолет убираем угу. Так, перепадет мне Какая-нибудь куча всего Чей нет Как бы голды не хватает нам Однозначно а, Даже при условии Что мы все продали Я готов. А кто, что там такое? Что тут? Не понял. Не понял. Некогда мне трепает. Так, мы расспросили, но один не знает, вторая просит бабла, короче. на Опа, хороший. Хорош Давай О, бляха Ты что тут делаешь? Тише, тише, тише Я чисто бабло а, собираю Я чисто собираю бабло А ты че? А, понял, с первой тычки Меня унесла просто, вообще Укатило меня с первой тычки, понял Но их надо, походу, убить, потому что я... Ну, кто я? Не знаю, наверное, отношения с этими портить не стоит, как бы, с другой стороны Ну, ладно, короче Я так понял, что мы еще немножко слабоваты Сейчас, короче, выведем уровень наших задач на не сильно жесткий, да? Так, все, здесь от тебя нам ничего не нужно, короче Мы сейчас задание... А, с, нет, журнал, журнал, короче С процентами мы это так, видели, допро, вознаграждается, короче Средняя, ну давай, попробуем Эй, не разменяешь мне суть На средней Знаешь эту женщину, ей около 30, чуть пониже тебя будет Говорят, часто здесь бывает Это кабуки, у нас тут кого только не бывает Умников, я смотрю, тоже хватает да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать? Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь? <сёк> Торгаш, а? Торгаш. Ты что, укрываешь копа? На территории тигриных когтей? Я клянусь, и в мыслях не было. Я-то верю вот они знаешь что они делают с теми кто им врет <пробокация> Вырезают все импланты. на час. хорош а иногда ничего похуже ладно ладно понял хорош она снимает номер в этом мотеле тебе вон туда хорош а давай тогда короче девушка так а, вот это да Угу. Заткнись. Недостаточно средств. Представляешь? Декс, вас извлечение данных, нет данных. Удаленная деактивация. Запустить. Хорош. Одно очко способности добавлено. Хорош. Стильно. О, Ой, хорош меня, Во, хорош Нашли, надыбали себе чем-то На пожиточке, да, чуть-чуть Ага Смотри, вот это тоже мы можем сделать Кайф же так, буфер, короче, времени мало. Нам надо сделать БД 55 БД. Ванце, БД. БД. Ванце. Хотя бы так. Слышишь, хотя бы так. Два куска зелени у нас появилось. Так, сообщение, чекаем сообщение Изучаем все, файлы, короче, список гостей Так, изучен Так, так, локальная сеть, один Подключенное устройство Выключить, в сети, не в сети Захватить удаленно не, это нам пока не надо, короче Приблизить, удалить, так, следующее Понимаю, все а, Как выйти? С, понял Все Изучили, идем Отправляемся в путь, отправляемся в путь. Но... Что тут у нас есть? Ага. Та -та -та -та так. С тобой болтать бесполезно, да? А здесь можно. Отскоки всякие подобрали. Хорош. Хорош, хорош. Подключиться сейчас еще вот эту штуку, короче, гробанем. Так, E91C. Э -э Е9 берем. 1С. А -а -а. Нет. А как тогда? Давай подключиться заново. Пробуем. А как? А как, если никак? Так. БД. <coughs> 1С. 55. Это дохрена. Добыча данных, добыча... Так, а если 1C1C установлено? Разрешен готова так, выйти из программы. Хотя бы так. Слышь, 300 баксов как бы. Ну, 300 евро вот этих, да? Как бы хорошо же Так, берем, берем, берем, берем Все берем Все, что холодильник есть, все берем Открыть балкон На балконе здесь ничего не обнаружено Отправляемся обратно угу. Закрыта дверь, закрыта дверь Все, идем выше Этажом выше поднимаемся Здесь находим какой-то ящик, здесь отскок Что значит, не знаю не хватает моего технического умения Закрыто, закрыто, закрыто А что нужно? 4, 6, так Мы, персонаж Техническое, что-то там Конструктор, получается, больше компонентов, куда разбираете предметы. Инженерное дело У Получается так, пассивно, вы можете найти модификацию Так, тоже нет, не вкатывает Tada. новый уровень. Uh -huh, uh -huh. Третика уничтожения. Урон при пристреблений из дробовика. Взлом протокола. Так, взлом протокола длится на 20% дольше. Вы, а, так, пассивный вы, получается демон массового уязвимость, который снижает физическое сопротивление всех врагов. Быстрый взлом. Скрипты носят на 10% больше урона Вы получаете документацию для создания обычных скриптов uh, netrunner, который пытается вас взломать, становится видимым Память кибердеки восстанавливается в бою Вы восполняете 4 единицы каждый 60 секунд Обезреживает врага, на которого действует скрипт Мгновенно восполняет Ой, ой, ой, ой А вот это? Получается демоны добычи данных, которые позволяют получать из точек доступа на 100% больше долларов Хорошо, ну, такое надо Прикинь, просто, блин, не пропускают меня нахрен Техника 6 нужна И все, я типа не могу это взломать никак Ладно Так, а, тогда что? Идем сюда. Угу. Добро вознаграждается. Добро вознаграждается. Подождем, пока с ним, снимут оцепление. Может быть, найдем где-нибудь. Так, дверь открываем. Мы ее вроде бы взломали, как бы это хорошо. А, но здесь нам что? Двигаемся в обратную сторону. Может найдем где-нибудь этот бокс, на котором можно переместиться в другую точку Потому что нам достаточно далеко Ладно, нет, отставить, короче, еще на карте не указано это все Уровень грузы средний, первое правило посмертия Тут нету этих боксов зеленых Поедем, получается, поедем Так, там задание, короче, я так понял, этому бабло дать Поэтому туда пока не надо Нам у нас бабла Нету вроде бы Там надо до хрена Но пока суть до дела Мы можем, в принципе чем можем сделать, короче Полицейским разворотом Маленький Китай, новая зона Тачку улупили случайным образом Конечно же, случайным образом Получилось подвергнуть а, крашу Эту тачку Там опасно было сейчас, кстати. Поговорить с Джеки. Пойдем, пойдем, пойдем, найдем Джеки. Мы Джеки, кстати, пытались поз э позвонить, но у нас ничего не получилось. Джеки слегка нас заигнорил, продинамил. Прям люто. Оу, oh, фа. Так, сейчас попытаемся избавиться от треска. Так, здесь во дворе что-то происходит, да, или нет? Или в заведении в самом... Но мы туда пройти не можем. <связать> пока, пока мы туда не можем пока пройти, проникнуть мы пока туда не можем, но это, как говорится, ничего страшного. Так, пацаны, сорян, ваши тачки как бы мне нахер не упали. Да, кстати, вождение, я думал, будет более лайтовое вождение, типа с большим откликом. физики, да, взаимодействие здесь, короче, тачка никакущая, прям вообще, типа можно было сделать и получше на самом-то деле. Смотри, Нам прогружается, да? да? Ваши ваши могу... Твоя сердечная. Ладно, пойдем спустимся к этому доку, отдадим ему бабла. Раз уж мы здесь. А... 21 тысяча, я не могу столько отдать у меня столько нет к сожалению я думал там 2 с чем-то короче к сожалению нет я ее гармонизирую поговорим тебе надо избегать мест с негативной энергией и тут такие новости я поговорил с дексом пока тебя кромсали конечно он подъехал чтобы с тобой поболтать парканулся тут в двух шагах около Грамши бургерс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 Я перестану обещаю меня! уселись на чем мы остановились и у мистера я перезвоню рад встречи декстер дышен собственной персоной дядька серьезно! А -а -а. смотри езжай значок сын сроу там все дела. Не против если я сначала спрошу что на твой взгляд лучше быть никем и спокойно дожить до старости, или вписать свое имя в историю, Конечно. и отдать Богу душу еще до тридцати. Это что, проверка? Нет, просто моя любимая тема. В смысле, загадки? Нет, мистер Ви. Философия. Философия. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщика. Погоди. Зачем? Дай-ка вы... теперь ясно. Да. Зачем это все? Дядька взрослый, я? как бы. Ты мог позвать Джеки или Тибак? Мог рассказать все по телефону? Я старомоден. Люблю смотреть в глаза тому, с кем работаю. С Джекстером я уже встречался. Тибак помогала мне еще два года назад. Вот тебе. Вот ответ. тебе и ответ. Кроме того, у меня есть маленькое задание специально для тебя. Я расскажу. Ну, и что дело ты примите? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Аросаки. это же не проблема. Корпораты Нет, те же мусорщики. О, ты настроен серьезно. Чувствую это. Лобное начало прекрасной дружбы, подкрепленной большими деньгами. Ты уже Если деньги придумал, действительно большие, план, друг, тогда поехали. Такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема.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 А девочки просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь почему. Так что выбор пал на тебя. Ага. Так, а что за дело надо уладить с Мальстремом? Вставляй щепку. Полез, полез, смотри. Давайте показывай. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха, разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстремовцы. Среди этой техники был Болт, маленький боевой робот, прототип, образец передовых военных технологий. Мне нужен этот Болт. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее.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 Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Вопросов Думаю, знаю, нет. Все, что нет. Пора заработать. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Хорошо. По рукам. Договорились по рукам. Хорошо. Так и быть все можно пропустить правильность так тихая жизнь или смерть в лучах славы М -м. до скорого выйти так все могу говорить слушаю слушай я понимаю как это звучит но мне кажется что экспериментальная терапия это лучше чем пуля в башке Технику надо прокачать. Доступные очки. А... Характер... На ваше владение техническим навыком. Она позволяет отпирать двери, и пользоваться. Так. Пятый. Нам нужен там шестой, да? А... Реакция. Реакцию сейчас прокачиваем, короче. Прицеливаем при стрельбе из винтовок. Урон при стрельбе. вероятность критического попадания при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов. Из-за укрытия повышается. Быстрый удар прикладами. Так. Вероятность критического падания, клинки, сильные атаки клинковым оружием наносят на 30 урона больше Скорость атаки клинковым оружием повышается на 10, показатели брони увеличиваются на 15, когда вы двигаетесь Комбо из атак клинковым оружием может вызвать кровотечение с вероятностью 15% Здесь коэффициент урона нападения в голову при стрельбе из пистолета, урон при стрельбе из пистолета Так, понял, не сюда Тогда куда же? Скорость скрытого передвижения повышается на 20. Вот. Время скрытого передвижения урон от оружия с глушителем увеличивается на 25. В технике мне, в принципе, получается больше компонентов, когда разбираются предметы. Мусор разбирается автомат. А, во, хорош. Утилизация. Вообще кайф. Типа, муж... мусор сам себя разбирает. Это же Хорошо. Будем все собирать, короче, и, и все Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Дап. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать Попробуй просто вырубить псих, а я тогда пришлю за ним машину Надеюсь, ага. все понятно? Хм... Так, если вы не хотите убивать врагов, можете обезрезить их несколькими способами. Используем несмертельное устранение, несмертельные скрипты, несмертельное оружие, эмми, и некоторые боевые устройства, модификации, которые превращают оружие в несмертельное. Если оружие боевого устройства или скрипт наносит несмертельный урон, это будет указано в их описании. И Хорошо. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Так. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот военная разработка. Мальстрем его украл, а Декс купил, но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, да, слышал. Ройс устроил брику, дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Милитеха, но. Не знаю, как она нам поможет. Чинган. Чинган. Еще вот какое дело. Не надо встретиться с нашей заказчицей. Эвелин паркер. Тебе. А Декс что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками. Паркер потребовала кого-то из команды, Декс отправил меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? Мальстремовцев или спаркер, я бы сначала встретился с паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Orale. Тогда я поеду в и посмотрю, что там по чем. Асталуэго. Асталуэго, братан. Асталуэго.